Ну и, конечно, там же... Да Вот там же белый... И, пойдем в пятерку. Вот это Ну тогда разничку. Вот когда вы сказали, что он сказал. Ты снимаешь что ли? Да. Ты только звук не загораживай. Где ты не. А ч ⁇ вы? А я вообще не там вообще буду.